Здравствуйте друзья. Сегодня я покажу ну, такой нехитрый летний пейзажик. Мы только что из лета сегодня 1 сентября, холод собачий. Вдруг не свой, не сего, а... а пейзажик из лета. И тут у нас подобные места, поэтому хочется взять его и накалякать. Итак, у меня разбавитель. Краски вы увидите все те же я возьму вот этот розовый нарядный с желтым и закатное небо сразу наберу с этой яркостью. Вы видите я не крашу, а как бы набираю моделируя. Чуть больше желтости, разбеленности закату. Под линию горизонта чуть-чуть разбела желтого. Так, это у нас... Это у нас одна кисть была задействована. Теперь навстречу этому цвету. Придет небо. Белила у нас титановые. Так, а небо у нас придет, может быть, даже каким-то вот таким. Небесно-голубая. С белилами. Немножко разбавителя добавляю. Но сметанный замес. То есть не жиже. И лучше не гуще. Тоже моделировательно укладываю. Не, не раскрашиваю. Плюс розовый. И у нас под линию горизонта розовит, туман розовит, облака розовят. Напоминаю, что я взял другую, вторую кисть для этой задачи. То есть этот цвет отдельно был уложен, а этот отдельно, отдельной кистью. Чиркательно здесь на переход. Там тоже перистые облака. Так, и теперь возьму такую кисть, которой можно уложить в сами облака. Опять нарядный цвет. И вот облачка, которые отделились от массы. Плюс этот наш китайская розовая красочка полох и света. Так и снова сиреневый цвет, розовый синий. Уже более темно, заслоняя этот светичек, набираем легкий контраст набираем. Вы видите, как я кисть держу, лежа к холсту и моделирую содержание. облачка сюда выходит, поскольку вдали от света еще чуть-чуть темнее растворяются в той краске, которая там лежала, растворяются растворяются чуть-чуть добавлю этой тональности и сюда тональности которая заслоняет И, наконец, уже не такие нарядные облака, освещенные по макушкам с этой стороны. Они светлее, чем их теневое проявление. Так, теперь той кистью, которая с небом работал, она будет применяться и внизу. Моя задача сейчас цветом тени, ведь у нас низ весь в тени, цветом тени избавиться от белизны холста. Здесь могут появиться несколько крыш, там одна крыша есть, но она там такая одинокая, и неинтересная. Несколько крыш домиков Может появиться храмик и пару крыш Вот, то есть это вы уже можете добавлять по вкусу Так, немножко зелень В этом месте Пусть будет. Ну, в смысле зелень нарядная. И дальше все это ушло в туман. Можно отдохнуть уже можно и закончить так, немножко хочу еще небу дать чуть-чуть дать небо для многенького содержания Такие одиночки пусть плавают. <связь> <связь> <связь> так, немножко дадим здесь зухлой травы. Прям вытягиваю эту траву. Так, и стволик подсунем вот сюда. Вот такой незатейливый сюжет. Чисто помедитировать. Пишите.